Не доставала камеру из рюкзака очень давно, так же, как и не делала новые видео и, очевидно, несколько растеряла навык. Просто в какой-то момент честно признала в себе, что журналистский блогинг с разными раздутыми полезностями не совсем моя история. И в этом видео я хочу поделиться с тобой некоторыми мыслями, которые пришли ко мне по прошествии нескольких месяцев, за которые многие из нас пережили массу разных обстоятельств. Я не виноват, мы выбрали эту тему еще в прошлый раз, социально кино YouTube. Ты можешь сколько угодно планировать свою жизнь держаться за привычные, комфортные вещи, но если твой путь требует продолжения движения, то все сломается и обесценится буквально за раз. И бесполезно в этот момент сопротивляться, будет только больнее. Главное просто продолжать двигаться настал момент, который требует некоторых пояснений. Дело в том, что в прошлом году, живя в Москве, я наконец-то стала достигать своих каких-то мечт, целей. Организовалась жизнь, стало очень понятно, как все устроить. У меня появились помощники, мы пристроили наконец-то сына, и у меня появилось время для того, чтобы заниматься работой, творчеством, развиваться. Я залетела на режиссерский интенсив, отучилась там, попала потом на съемки короткого метра в качестве помощника режиссера. Помощника режиссера монтажа, и, казалось бы, только вот она жизнь началась, о которой я мечтала, и наконец-то начали достигаться мои цели. Как только складываются обстоятельства, и нам приходится поменять страну, и мы сейчас находимся в месте, в котором я никого не знаю. Мне было безумно грустно расставаться с любимыми проектами, останавливать свою карьеру, ведущие обзоров для youtube канала. Мне очень нравится то, что я делаю, я очень люблю свою работу, но все-таки такие обстоятельства, приходится все выстраивать заново. Я никого не знаю. Мне приходится заново выстраивать связи, заново выстраивать жизненные процессы. Тем более, что здесь немного другая организация жизни, которая немного выбешивает. Вот есть какие-то маленькие нюансы. О них я, может быть, как-нибудь расскажу. Но в целом, немного адаптировавшись здесь и прожив какое-то время уже сейчас, я начинаю относиться ко всему как к закреплению материала, потому что в Москве для того, чтобы прийти к этой жизни, мне потребовалось порядка пяти лет. Это очень много. Здесь у меня у меня намного меньше времени и нужно делать все гораздо быстрее. Надеюсь, я справлюсь. В прошлом году случилось так, что на два месяца была разлучена с мужем, а потом еще на пару недель родственники увезли сына к бабушке. Это был бесценный опыт погружения в одиночество. И в этот момент мне пришлось испытать просто невероятную палитру чувств, пережить это самое одиночество во всех возможных ипостасиях и в итоге понять, что лучше так временно испытывать потерю, чем ждать, пока случится что-то непоправимое. Это тот самый опыт, за которой я безумно благодарна. В этот момент мне удалось разобраться в себе, насколько для меня важна семья, насколько для меня приоритетно быть всем вместе, держаться всем рядом и проявлять любовь по отношению друг к друг другу. И теперь я точно знаю, что семья является для меня основой моего комфортного и спокойного и созидающего мира. Еще одна из странных вещей, на которую я не сильно обращала внимание, это привязанность к вещам, которые нас окружают. Казалось, вещи, которые есть рядом, всего лишь безделушки, и от них можно легко избавиться в любой момент. Однако, распаковывая коробки, которые прибыли спустя две недели после нашего приезда, я ощутила, наконец-то, облегчение. Потому что каждая вещь, каждая вешалка, каждая игрушка в нашем доме, каждая кастрюлька и тарелка, так бережно собранная на протяжении достаточно длительного промежутка времени создает определенный комфорт. Эти вещи, которые мы перевозим из дома в дом, являются неким якорем для нас, которые формируют уют, спокойствие и ощущение того, что мы действительно дома. Разложив эти вещи, Развешав все по шкафам, мы вдруг, наконец-то, из пустой квартиры, которая была для нас всего лишь каким-то временным приютом или даже ночлежкой, ощутили, что мы наконец-то дома. Казалось бы, это всего лишь вещи, простые безделушки, но они так ценные и важны оказались для нас и для нашего маленького сына. На самом деле, место, в котором мы сейчас находимся, никогда не светилось на горизонте наших событий, и мы не планировали сюда приезжать. Однако, уже переехав, мы вдруг обнаружили, что нам попадаются в основном какие-то светлые, позитивные, открытые, доброжелательные люди, достаточно образованные. И это приятно, и пускай так и дальше продолжается. Я сейчас стараюсь как можно больше знакомиться с творческими людьми, придумывать какие-то новые проекты, организовывать, развиваться в творческом ключе и дальше. Буду стараться делиться нашей новой жизнью здесь. Спасибо, что ты провел этот день со мной. Это Яна Алексеева, понаехавший в Локу. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.